Здравствуйте, дорогие зрители, сегодня тема нашей передачи новые лыжи Blizzard этого года, новая концепция, если кто следит за нашим каналом и сайтом, я говорила в обзорах испорт, что хочу их потестить. и вот они мне попались, это Gunsmoke, это не то, что новая модель, это новая концепция фрирайд лыж, я бы сказал, фриски лыж от Blizzard, они для Blizzard, вот совершенно новые. Такой new style, я не знаю, у кого они на самом деле сперли эту шейп, этот э, как бы рецепт, э, не хочу даже думать, что там, как там. Рассказываю, как мне ехалось Ехалось мне на них более чем хорошо Мне очень понравились лыжи Вот именно в данном концепте и, вот, и они на данный концепт работают Офигенски вообще То есть у них никаких проблем с задниками На любых радиусах поворота Они не цепляют, можно заваливаться на задники Можно разгружать задники Прощают любые огрехи в стойке Можно вообще завалиться на задницу И короткие повороты дубасить И нормально у них все, смена поворотов отличная То есть вообще без проблем Лыжи вообще без проблем Попрыгать вот просто провоцирует. Единственное, понимаешь, что радиус у них достаточно большой поворот. Они так норовят а, идти на скорость и уводят в эту скорость. И такой фанки-фанки стиль. А, no, no carving. Абсолютно no carving. Такой фрискинг, фрискинг. То есть мультитехничный, ради фана, ради удовольствия, ради драйва. То есть прыгать... Скакать, повороты, спрямлять Я уверен, что и со сплытием у них все будет хорошо Потому что рокер позволяет У них несимметричный рокер при этом При всем, что они похожи на парковые лыжи За счет этого получается Этой маневренности, и поворачиваемость Очень понравились, очень позитивное Оставили Ощущения Реально, да, это будет в топе Это топ Это поставится в топ Следите за обновлением топа теперь все, чтобы не пропустить следующие лыжи и подробное описание, заходите на сайт, там все, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, а все, встретимся, ну, где не встретимся, пока.